Вячеслав, спасибо за то, что убедили меня приобрести ваш продукт. Пожалуйста. Потому что вначале я говорил, как бы, да нет, мне не нужен, но благодаря вашим способностям, вашей харизмой, вы меня убедили, и знаете, действительно, ваш продукт помог мне решить мои проблемы. И я прям вот, я не знал, что так, что это возможно. Большое спасибо, я очень доволен. Буду рекомендовать вас своим знакомым, друзьям. Всем буду рекомендовать. Спасибо вам. Спасибо. Паси... Нет, это спасибо вам. Пожалуйста, применяйте, используйте, и чтобы в вашей жизни получилось столько же успехов, сколько вы получили от этого продукта. И если вы можете нас рекомендовать, мы будем рады за ваши рекомендации. Спасибо, Вячеслав. Пожалуйста. Всего доброго. Пожалуйста, до свидания. Если вы хотите получать таких клиентов, которые всегда вас рекомендуют и экономят огромное количество ваших времени, ресурсов, денег на рекламу и многие другие вещи, продвижения и так далее, то вам обязательно нужно прямо сейчас записаться в описании к этому видео на вебинар, который пройдет буквально в ближайшие дни. Если вы руководитель, то это для вас вебинар. Если вы собственник, то это вебинар для вас. Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас. Под этим видео есть ссылка. Регистрируйтесь прямо сейчас. С вами был я, Вячеслав Богданов, руководитель компании Мастер Продаж, тренер по продажам. Увидимся на вебинаре. Всем пока.